Итак, приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение Монтблейда огненным мечом. Не знаю, может быть это одной серии получится, но вообще бы я хотел разделить. Дело в том, что у нас, как вы помните, осаждает крепость Кельбурин. Причем я даже не осаждают, а уже атакуют. Сейчас я объясню ситуацию. Я эту крепость попытался защитить, однако у меня не получилось. К сожалению, все равно... Несмотря ни на что, ее все равно захватывает речь Посполитая. То есть я пробовал вообще абсолютно любые случаи. Пробовал сразу подойти, попытаться их атаковать там на лестнице, на стене, в городе, ну то есть на поле, так сказать, боя, э, внутри точнее крепости, да. Пробовал много чего, но у меня вот так или иначе все равно получается максимум бить где-то 400 воинов, да, ну... Ну еще ладно, предположим, я прям вообще жестко застараюсь и там убью 500 человек, но ну, не более того, не получается убить прям вот всех, потому что просто не хватает у меня людей в крепости, чтобы меня защитить. Потому что персонаж, как мы понимаем, это просто имба у меня. А мои союзники, то есть мой гарнизон, он полный бичевский. И поэтому, ну, по сути, по сути, он сражается гораздо хуже, чем поляки, но вот лишь из-за того, что я отрубаю их там просто миллионами. Из-за этого только мы выигрываем. Более-менее. Но вот из-за того, что, да, все равно людей не хватает. Там сколько у меня? Примерно, по-моему, 200 человек. Если только гарнизон считать, наверное, или нет. Даже вместе с моим уже отрядом будет 200 человек. Не выходит мне победить. Никак вообще не получается выиграть. Поэтому я сейчас постараюсь заключить мир. Мы подъезжаем к Яну Казимиру. Ян Казимир нам говорит, в общем-то, «Здравствуй». Рад снова видеть тебя, Персик. Ну да, ты рад меня видеть. Это Кильбурин, твой, твоя крепость. Нет, извини. Теперь поговорим насчет того, как, как я нашел эти деньги. Ну, точнее, как их э, приобрел, скажем так. Я, во-первых, продал все товары. Во-вторых, я также взял сокровищницы деньги. Получилось у меня, что сейчас около 100 тысяч у меня талеров. естественно, я отдаю сейчас Королю Казимиру 91 тысячу. У меня остается там, ну, где-то несколько тысяч, грубо говоря. Соответственно, я потерял почти что 100 тысяч талеров, но так как вы знаете, что у меня сейчас в, в депозите лежит около 450 тысяч талеров, то это, в принципе, потеря несущественная. К тому же я ее смогу довольно быстро восстановить, да да, и к тому же, в принципе, с 350 тысяч талеров, которые у меня лежат, этого более чем достаточно для покупки брони полного сета. Плюс еще можно даже было бы потратить на вооружение своих солдат, на вооружение своих спутников. Ну, я думаю, что, конечно, деньги я еще пока буду копить, но как минимум мы теперь заключаем мир с королем Яном Казимиром. Да, в этот раз он одержал победу, так и быть. Отлично, персики. А используйте деньги, чтобы смягчить гнев недоброжелатель. Будь спокоен. Вскоре пройдет молва, что ты более не враг Речи Посполитой. Да, речь Посполитой и мятежники Речи Посполитой согласились заключить мир. Ну что ж, я крепость Кельбурун захватил, и захватил, блин, защитил. Мы сохранили, так сказать, нейтралитет, сохранили какое-то подобие, как сказать-то правильно, какое-то подобие, что ли, как сказать, боевого духа, что ли, собственного величия, потому что нас не захватили, нас не уничтожили, но мы при этом остались... В нейтралитете. Знаете, что я сейчас займусь, чем я займусь? Очень тщательно, очень усиленно. Конечно же, я займусь усилием по обороне, по укреплению крепости Кильбурун. Потому что крепость очень жестко, вы сами видели, атаковали. Мне нужно теперь ее укрепить, потому что я понял, что тут не все так просто. Так, я отходил. Объясню, сколько людей на меня нападало. На меня нападало около... По-моему, 800 человек, там 780, если быть точнее. Получается, у меня в крепости было около 220, по-моему, если не ошибаюсь. И, соответственно, моя бы армия присоединилась бы, но ничего хорошего бы из этого не вышло. Как я уже объяснил, мы бы потерпели поражение. Соответственно, у врага численность была в 4 раза больше, чем мой гарнизон. И это, конечно, просто нифига не, не себе, сколько их много. Поэтому, что же я сейчас решаю? Я решаю, во-первых, укрепить крепость. То есть, еще взять, нанять до 400, довести численность крепости. Это минимум. Надо довести до такой численности крепость. Потом, далее мы, соответственно, начнем заниматься дальнейшими какими-то делами. Но ну, вот, кстати, депозиты я не смогу снять, потому что сейчас же пока недавно была битва. Ростовщик куда-то смотался, но он сейчас вернется. Он вернется в город. Как только здесь закончится, так сказать, боевые действия, как только закончится осада, все осада снята. Так, Я опять вернулся, я что-то отхожу постоянно. Мне нужно пройти к центру города и забрать часть депозита, потому что денег-то совсем мало. Давайте-ка я вложу опять деньги в депозит, но при этом э, ставлю, оставлю немного, оставлю, давайте-ка, 300. Ну ладно, так и бы давайте оставим 311 тысяч, привезти сделку. Так, теперь нам нужно сходить, значит, к гарнизону, я так понимаю. Подождите, сколько у меня всего денег-то? 28 тысяч, ну нормально, в принципе, сумма. Можно в Килью заехать еще. Да, но тоже здесь передают деньги деревне. Отлично, но этих денег хватит мне, чтобы понанимать солдат. Я, скорее всего, сейчас похожу вокруг очень многих мест. Соберу как можно больше воинов. Пока поговорим с нашим городским главой. Так, добрый день, Да, да. Здравствуйте. Так, насчет развития. Что мы можем еще построить? Арсенал у нас построен, баяния построена, карван-сарай построен, рекрепостный ров тоже построен. Конечно, еще пока нету, расскажи мне об этом. Сильно войску без кавалеристов не обойтись. Ну понятно, давай строй 6 дней и 6500. Ну да, хорошо, довольно-таки. Мне бы человеке назначит Табунщик. Вот насчет чего? Воин и человек, знающий толк в их выращивании на вес золот. А, но ну, табунщик это тот человек, который мне сможет в будущем коня подобрать под меня. Но пока я этого делать не буду, мне надо других солдат сделать. Ну, как бы, точнее, солдат служащих. Ну, в принципе, и так все есть. Вот и мамы еще нету. Да, авторитет надо повышать. Должен быть своим человеком. Давайте-ка тоже наймем. С городом пока разобрались. Давайте-ка отправимся... Нет, не на рыночную площадь. К центру города здесь у нас есть диздар. Вот это как раз тот самый человек, который сможет дать мне войско. Но прикол в том, что этот чувак мне не даст очень хорошее войско и очень большое войско. Он только даст совсем мало солдат. И, соответственно, ну, толк от него есть, конечно, но не такой уж, если сказать, что прям огромный. Сейчас все доступные офицеры заняты, но ну, отлично, пускай они тогда нанимают мне воинов. А я тогда схожу, давайте в ближайшие города наберу ополченцев. Точнее, извините, не ополченцев, а наемников. Так, в кабаке у нас кто тут доступен? У нас доступен мушкетер. Отлично, 7 мушкетеров, это очень даже неплохо. Так, посредник, давай иди сюда. У меня для тебя есть бомжи, которых ты можешь забрать. Ну, отлично. Так, там повысили уровень многие персонажи. Надо сейчас будет посмотреть. Ну, и пока едем обратно в Кильбурун, потому что у меня что-то я, да, не рассчитал, у меня солдат-то целая куча, надо расположить здесь гарнизон как следует. <coughs> пока что перекидываю почти что всех, кто у меня есть. Тут я и Аглан, и Джа... Джабилю и Сердюка кидаю. Несколько солдат я у себя оставлю, потому что сами знаете, места неспокойны. Может попасться какой-нибудь мудил, там отряд мудил, которые на меня нападут. Поэтому <coughs> все равно небольшой отряд я оставляю себя как свита. Так, с Елисеем давайте поговорим, что у него там по навыкам. У него навыки вкачаны, верховая езда, атлетика. Также качестве у него инженерия, по-моему. А, не у него торговля вкачана, вспомнил. Так, подождите, да, у него торговля. А, так, Елисей. Елисей, да, у него торговля и инженерия. Вот, к сожалению, эти два, конечно, два, <coughs> две вещи, они немножко несовместимые, Поэтому инженерия у него качается медленно, либо торговля медленно. Так что приходится выбирать. Ну, сейчас и так все у него вкачано, так что качаем, давайте, наверное, мощный удар. Хотя что у него тут есть еще? Верховая езда, атлетика, обучение у него вообще нету. Да, наверное, это ему и не надо. Давайте мы лучше ему повысим мощный удар. Пускай он будет лучше хорошо драться у меня. Так, Ольгерт, что ты можешь сказать по поводу своих навыков? Ну, он у нас только хорошо дерется, поэтому ему только будем и повышать именно боевые навыки. Но можно было бы еще обучение, в принципе, вкачать. И вкачаем, давайте-ка, мощный удар. Хотя, владение оружием здесь... А, нет, это атлетика. А владение оружием где? Владение оружием, вот оно. Так, повышаем владение оружием, потому что у него вообще, как видим, по нулям все было. Сейчас можно хоть повысить им, наконец-таки, умение одноручного оружия. Ладно, все, тогда уходим. Федот, что ты скажешь по поводу своих навыков? У Фидота очень много навыков, которые ему нужно качать. И все они, получается, на интеллект. Ну, конечно, пока нет возможности вкачать это, поэтому давайте мы не будем ничего делать. Можно разве что такое огнестрел ему вкачнуть? И, например, одноручное на оружие. Все, пока. Так, Сарабун, каковы твои навыки? Я помню, что он у нас медициной любит заниматься. Причем довольно много у него интеллекта, но пока, к сожалению, все равно не хватает. А, вкачивать интеллект. Я даже не знаю, стоит ли мне дальше этого делать. Потому что, например, как вы помните, как вы помните, я его отправлял на обучение, и у него, получается, медицина сама по себе росла. Так что смысла особого нету, у него больше вкачивать медицину. То есть, именно с помощью навыков, которые ему приходят с уровнем, с помощью опыта. Так, у нас там новые люди появились хорошо, немножко наполнили мы наш, наш город. Сейчас, получается, вообще мы ни с кем не воюем. да? Мы сейчас ни с кем не воюем, с Речи Посполитой, кстати, по нулям все стало. Это тоже приятно, потому что иначе бы это было бы очень глупо. Вот интересно, речь поспалиты сама нападет или я должен буду ей войну бить? Потому что по идее, по идее, все равно с персонажами у меня не, немножко нехорошие отношения оставшимися, да, скажем так, из Речи Посполитой. А, так что, может быть, будут проблемы в будущем. Так, нужно посетить рыночную площадь. Ну, давайте, да, закупимся, потому что закупки надо все равно теперь делать. Раз уж э, закончилась война, раз уж все уже теперь нормально, то надо все равно закупки делать и продавать этот товар где-то в других местах. так -с. Отлично, талеры мы отдали. Так, на нас напали татарские налетчики, блин. 2, 33 их бойца, но это не так уж и много, в принципе. Можно сдержать их, будет натиск. У нас, конечно, стрелков вообще практически нету. Слово совсем там всего по моему несколько мушкетеров да запорожских и все, но сейчас враг режется в мою фалангу пекинеров и он тут же развалится. Я еще ему помогу сейчас. Так, вон они уже бегут, я их вижу. Солнце светит мне. Да, прям точно между солдатами я попал. Отлично. Блин. Хорошенько попал. В атаку давайте все. Отлично. Ну, мы практически победили, тут осталось всего пару солдат, и то они, по-моему, уже половина отступает, но половина просто бежит. Хорошая битва, кого-то мы потеряли, разумеется, один человек у нас был потерян, но это несерьезно. Да, если учитывать, что все остальные остались живы, то это вообще ерунда полная. Ну, в общем-то, как обычно, татары немножко недооценили свои возможности, посчитали, видимо, что нас мало, значит, можно атаковать. Ну, это, как сказать, ошибочное мнение. Гипотеза, что это получится у них сделать, оказалась неверным. Так, где они? Блин, там один чувак какой-то бежит, а его, в общем-то, конник не догоняет. Это то ли Елисей, то ли Федот. Елисей, по-моему. Ну, я, пожалуй, завершу его мучение. Такс. А, мы потеряли, да, одного человека, там кто-то был ранен, но это вообще ни о чем. А, это, кстати, был ранен то у нас Сарабун, блин. Медик как раз, которого терять вообще не стоит. Ну давайте я всех заберу, потому что я их потом отведу в замок. Да, абсолютно всех забираем. Для численности этого будет достаточно. Даже такое, такое дерьмовое, как сказать, войско, да? И то пойдет. Так, поехали в сторону, наверное, крепости Кланчак, Потому что здесь мы сможем сейчас еще взять людей и продать, возможно, какие-то товары. Так, в кабаке у нас кто? Нет, легкий кавалерист идет к черту. Я таких солдат не набираю никогда. Так, здесь оказывается еще все дешевле, однако порох можно продать. Можно продать и не только порох, можно продать еще и средств, который у меня остался сто лет назад с ним еще, таскаясь до сих пор. Так, а что у вас по товарам? Вот есть еще изделия из кожи. Слушайте, а где тогда можно продать эти изделия из кожи? Узнаем сейчас по нормальной цене, где можно это найти. Изделие с кожи можно продать в Риге за 176, даже с тем условием, что и так я уже покупаю очень дорого. А Рига это где? Ну, Рига очень далекий город от нас, конечно. Но, в принципе, можно съездить туда, отвезти чистое изделие из кожи, если. Давайте-ка я посмотрю, что тут у нас есть. У нас есть соль, но она очень дешево здесь. Продается вот хлеб более-менее. Хлеб более-менее, значит, давайте-ка изделие из кожи купим взамен. Вяленое мясо тоже очень дешево. Вот, однако порох здесь неплохо пойдет. Ну и железо можно тоже частично продать. Сейчас я поеду просто еще дальше. В перекоп и в Бахчисарай там еще изделия из кожи найду. И потом поеду в Ригу. Так. Здесь нету, кстати, изделия из кожи. Здесь, в принципе, вяленое мясо можно попродавать немножко. И шелк сред. Средств, кстати, нет, по-моему, не особо. Ну, ладно, поехали дальше. Теперь у нас на очереди каф. А, подождите-ка. Ну, можно было не возвращаться, в принципе, все равно я сюда вернусь еще. Мне надо просто посмотреть, кто тут. Наемный мушкетер, вот это да. Хорошие солдаты, давайте ко мне. Они хорошо могут расстрелять врага с расстояния, поэтому их довольно неплохо набирать. Вот наемные стрелки они так себя, вот эти мушкетеры, прям вообще зашибись. Стрельба у них на высоком уровне. Так, ну конечно, тут никого мы не видим. А, давайте купим какие-нибудь еще товары, продадим что-нибудь. Ну можно соль продать в принципе, меха что-то вообще еще хуже. Хлеб, кстати, здесь неплохо продается. Шелк -сырец. Я куплю соответственно изделие из кожи взамен. Еще что-нибудь можно взять? Ну можно взять в принципе, наверное, глиняную утварь, хотя не знаю. Железо можно взять. Можно взять глиняную утварь. Ладно, возьмем ее. Так, я получу деньги небольшие. Хорошо. Ну и поехали в сторону Риги тогда. Раз уж на этом все, хотя еще бахчасара остается. А, в кафе я посмотрел, да? Там, по-моему, были только какие-то кавалеристы сраные. Так, наверное, из руки, ну ладно, вы тоже пойдете. На стены вы вполне будете нормально стоять. Вы, в принципе, немного жрете денег, поэтому я вас возьму. Так, тут еще есть изделие из кожи. Я могу. Ого! Как тут дорого железо-то стоит. Вот эта цена хорошо, добротное. ну и соль можно также сюда сбыть. Ребята, видели, видимо, не видели никогда ни железа, ни, <смех> ни соль, ничего вообще, не видели в своей жизни. Зато глиняные утвари здесь, я не знаю, просто море. Так, наберем немножко глиняные утвари на оставшиеся места. Ну и все, и поехали сейчас в сторону Риги. Я думаю, там мы сможем, в принципе, глиняные сосуды эти тоже продать. Еще в крепость Гизлев можно заглянуть, потому что здесь у нас тоже кабачок есть. Рыбачки, но, к сожалению, да, никого мы не видим интересного. А, так, а что тут мы можем продать? Вот, кстати, меха, может быть, отдать им. Все-таки забирайте меха. Так, глиняный утвер немножко продам. Немножко продам вяленого мяса. Водочку вам отдам. И давайте взамен изделия из кожи заберу. А, подождите, когда... Не, давайте верну тогда свои глиняные сосуды. Возьму еще у вас полотно, ну и все, поехали. В сторону Риги. Так, у меня получается сороковник а, тысяч почти уже накопился. Так, а вообще что у нас в банке пока? 315 тысяч, да? Ну, едем тогда по направлению в Кильбурун. А, нужно еще в Казикермен заехать, может тут найду еще солдат наемные олибордисты. Ну, конечно, вы дорогие, ребята, но ладно, я вас возьму. Они дорогие, во-первых. Во-вторых, я бы не сказал, что они уж прям хорошо дерутся. Потому что аж 6 монет они берут за один день. Ну, точнее, за один месяц. Это как-то так себе. А, это даже за неделю, за неделю, да. Я путаю. Ну, ладно, гоним в Кильбурум. Кстати, Кирия, может, что-нибудь пересло... перешлет или нет? говорится старосты. Так, развитие, хочу построить здание. Ну, уже тут так все построено, а все должности тоже заняты, да. Ну, тут должностей-то особых и нет. С отзывчивостью народ ко мне относится, это очень хорошо. Так, давайте-ка направлюсь к центру города Диздар, что скажет. Сейчас я, ага, занят до сих пор обучением. Ну, тогда расположим здесь гарнизон пока. Закину сюда стрелков. Байрака я с собой возьму, галоту тоже сюда закинем. Так, Джура со мной пускай едет. Этих можно немножко перевести, но не всех. Мурзе Чамбл тоже идет туда. Немножко пикинеров я себе закину. Ну и, в общем-то, с таким составом войск можно двигаться дальше. Хотя альбардистов можно было бы всех абсолютно сюда кинуть. Что у нас сейчас по войскам получается? 250 уже численность. Это очень хорошо. Ну, можно пока по окрестно, в принципе, городам поездить. Либо поехать напрямую уже в Ригу. Посмотрим. О, ну еще мушкетеры, отлично. Причем аж 9 человек. Вообще прекрасно. Так, а здесь что у нас? Еще изделия изделие из кожи, причем довольно дешево. Глин, ну, тоже дешево будет продаваться. Ну, давайте возьму изделие из кожи. Заменное мясо. Так, и поеду сейчас в сторону Акермана. Хочу там поднабрать тогда воинов. И потом еще раз вернуться. И наконец-таки потом поехать уже в Ригу. Я думаю, за то время, пока я буду путешествовать, никто не нападет на город. Кстати, акерман. А, нет, мне показалось, там человек 39 было. Это, видимо, просто обосс мне показался. Так, тут у нас... Я... Мне показалось, тут пикинёры есть одновременно. И одновременно мушкетёры. Думаю, нифига себе. Это золотая жила. Но нет, я ошибался. А, здесь целую куча пороха. И глиняный утварь довольно неплохо продается. Возьму, давайте-ка у вас порох. И можно еще, кстати, взять соль тогда. Продам немножко глиняный утвари. Так, возьму соль. Возьму соль. Да, абсолютно все можно продать тогда. И взять соль на эти деньги. Отлично. Вяльное мясо тоже можно продать. Ну, причем все продавать не стоит, потому что у нас иначе не хватит просто мяса на людей. Придется голодать им. А голодать, если они будут, то это очень плохо. Кстати, сыр есть. Сыр. Чиз. Я возьму, пожалуй, давайте-ка сыр. А, можно было бы тогда и полотно продать. Давайте сыр наберу побольше. Потому что сыр в некоторых провинциях прям ценится очень хорошо. Поэтому можно набрать сыру. Ну ладно, поехали в сторону обратно. Обратно в Кальбурун. Хотя можно еще тогда в Измейл замахнуть. давайте в Измейл замахнем. Кстати, что по поводу отряда? Сколько у нас недельное жалование? Да, вообще не особо большое. 1200 всего-навсего. Ни о чем практически. Эх, никого здесь нету. Ну, скорее всего, тут тоже особо ничего продать не смогу. Все-таки недалеко я уехал от Крима. Да, тут все очень дешево, даже, по-моему, соль еще дешевле. Хотя порох неплохая цена. И сыр, кстати, тоже неплохая цена. Поэтому можно будет потом сюда вернуться. Даже не потом, а сейчас вернуться. Цена возврата. Давайте-ка все это вернем. Только единственное, надо порох также забрать. Блин. А, ну порох можно продать у другого просто продавца, но в чем проблема? Этому продавцу накинуть. И еще давайте-ка сырок ему тогда кину. так -с. Угу, отлично, продал весь порох. Осталось у нас, по сути, только несколько товаров. Таких прям супер богатых. Возвращаемся в Акерман. Я хочу купить у вас сыр. Давайте типа, понакупаю, сыра, правда, что-то сильно много наверное, не смогу купить. Можно хлеб купить еще, наверное. Я думаю, также там можно будет продать. По нормальной цене, такой приемлемой. Так, заезжаем. Разными товарами. Ну да, тут сыр очень дорогой. Хотя, блин, подождите. Вот теперь куда его продать, я вот не знаю тут, потому что. Ну, нет, хотя вот тут нормально. Продаем здесь хлеб. Навариваемся на этом довольно серьезно. Так, ты еще одну заработал. Можно еще раз вернуться, в принципе. Почему нет? Ваш голод. блин, ваш отряд голодает. Ребята, видимо, там с хлебушками, хочется. Давайте купим товары. Надеюсь, никто сильно не расстроился из-за этого. Нет, расстроился. Да, расстроились ребята. Я думаю, скоро они, кстати, могут уйти, если что. Это довольно печально. М -м, да. Это довольно печально. Ну ладно, сейчас мы пока будем продавать все равно а, товары. Правда, куда теперь продавать, не знаю, вот сюда. Закинем немножко. Немножко вот именно. Много я себе накидать не буду, потому что у меня еды ночные останется. вновь. И опять вот у кого-то там отношение ко мне будет вообще ужасное. Не, ну на самом деле, если Ольгерт или Бахыт уйдут, то я на самом, не так сильно расстроюсь. Это, конечно, будет печально, но не настолько, что уж прям я расплачусь. Так, я сюда приехал зачем вообще? Я приехал сюда, по идее, это солдат перекинуть, но тут никаких товаров-то нету, да? Соль можно, в принципе, взять изделие с кожи, почему? Вот нормальные товары. Так, гарнизон. Размещаем. Я закидываю вам, давайте, наемных мушкетеров еще. А, запорожских пехотинцев нет. Ну, можно еще побольше, да, закинуть. Пускай будет 30 человек у меня в отряде. Очень высокий боевой дух, но, кстати, он немножко упал. Наш бег заказал себе новый доспех. золоченный. Ну, видимо, немножко люди тут угорают, скажем так. Деньги мои воруют. Так, я хотел пройти к центру города вообще, где здорово узнать, что там, как дела. Сейчас все доступны, заняты. Блин, да еще заняты до сих пор. Сколько они там будут заняты. Ладно, пока что с городским главой. Хотя, что я с ним буду говорить? Уже вроде как все поставил, строится. А, можно просто подождать здесь некоторое время. Давайте-ка переночуем, подождем. Такс. Дневное обучение у нас прошло. Ладыевский разоряет. Так, так, так. Ладно, пошли давайте-ка к центру города. Что там Диздар? Занят еще до сих пор. Все, наконец-то забираю своих новобранцев. Давайте-ка еще возьмем новобранцев Сэймэна, Супермена, Так, Капыкулу И, например, Черкеса давайте-ка. Отлично. Теперь можно еще расположить здесь гарнизон. Черкеса-то кто получается? А, ну да, неплохие конники. Ну, я всех их, конечно, кидаю, пускай они будут лучше оборонять крепость у меня, потому что я за нее очень сильно боюсь. Ладно, едем на север. Пока войска я брать новое не буду, едем в сторону Риги. Рига у нас где? Рига у нас вот здесь. У меня задания вообще есть, кстати. Ой, блин, задание есть, которые уже вот-вот будут провалены, поэтому надо ехать, блин, в сторону все-таки России. Русского государства, русско российского царства. Едем в сторону Российского Царства, в Переяслав заедем, наверное, тут кто-то должен быть, я так думаю. Да, мне вообще кто требуется-то? Мне требуется Семен Прозоровский, а тут кто у нас? Федор Волконский, Семен Прозоровский. Семен Прозоровский мне требуется, где он? Сейчас в Туле, отлично, едем туда. Тула у нас, соответственно, очень далеко, ехать до нее довольно долго. Поэтому давайте спешить. Так, Речи Посполитые и войска перестали воевать между собой, отлично. Ну, ладно, мы едем пока что дальше. Немножко я укрепил свою крепость, она стала более, ну, как сказать, полноценной, что ли, там больше стало людей. Это очень хорошо, но, правда, все равно это вот будет недостаточно, если нападет опять-таки такой огромный контингент речь Посполитой. Я просто не смогу защитить эту крепость, она будет потеряна. Так, ладно, мы идем в зал правителю. Семен Прозоровский, здравствуй, как твои дела? Uh, так, во-первых, тебе письмо пришло Дай-ка посмотреть ну и, ну. Да, это все очень классно Однако ты должен деньги Алексею Воротынскому Я думаю, давай тебе Вообще, подождите-ка uh, Мне нужно идти Я давайте попробую сейчас ради прикола убеждения Сделать, если не получится, я перезагружусь Убеждение, чтобы uh, Короче, он взял и Просто так отдал мне деньги у меня убеждение, полно 4 прокачано. По идее, могло бы это вполне получиться бы. Хорошо, говори. Так, попытка убеждения. Вы произносили пламенную речь, которая музыка льется в уши. Слушайте, кажется, весь мир затих, внимание и внимает вам. Князь Семен Прозоровский растроган вашими словами соглашается вам помочь. Благодаря науке убеждения вы сэкономили 120 талеров. В смысле? Всего 120 талеров? Хватит, персик, мне надоело тебя отслушать твои доводы, меня не убеждают. Серьезно? Так, Возди-ка, ты вообще-то в долгу. Ну ладно, сделай ради нашей дружбы это. Прости, друг, но мне нужна твоя помощь. Хорошо, Берзик, я соглашусь только ради тебя, но ты станешь моим должником. Ну, в общем, понятное дело, он задолжал. Ну вот, кстати, я думал, что это вообще прям полностью мне сэкономит деньги. Однако это всего 120 каких-то странных талеров. Ну да, это смешно. Боярышня Арина. Так, ферзька, я тебя никогда не слышала. Ну, как так не слышала? Я тут уже просто знаменитость местная. Меня тут все знают. Блин. Я порубал поляков, словно, как, не знаю, как курятину какую-то. Рубал, рубал их в море. Просто кровью текло. Поэтому обо мне должны знать все абсолютно. Здесь. Так, ну мы давайте вообще сюда, может, еще что-нибудь купим. Типа водочки, шерсть, например, еще что-нибудь купить такое. А, ну ладно, я купил. Так, мы выполнили задание вообще. Мне еще осталось только почтальона в Швеции сделать. Как раз я еду в Ригу. Вообще неплохой маршрут. И выходит у нас. Едем прямо в Ригу сразу. Где бы она там ни была, кстати. Надо бы найти ее. Вот она. Поехали в Ригу. Сохраняюсь, конечно, на всякий пожарный. Всякое может быть в пути. Нехорошие. Конечно, отфу-фу-фу-фу. Но все равно. Виктор де Деболосадор прокачивается до 11 уровня. Отлично. Так, мне надо вообще пройти еще, может быть, к Андрею Хованскому. Хованоч, как обычно, даст мне какое-нибудь задание. Ага, сказал найди иди ты к черту. Поддержка 49, у меня же с ним уже отношения аж. Так, у нас тут, кстати, есть пикинеры. Пикинеры мне пригодятся. Никогда не будут лишними, солдаты очень хорошие. Ну, а мы едем в Ригу уже, вот подъезжаем буквально, чуток остался. До Риги доехать. Так, подождите, давайте-ка я персик. Так, оно вселяет в людские... Твое имя мне знакомо, оно вселяет в людские сердца ужас. Может статься, что нам есть о чем потолковать? Ха, в каком то смысле? Я пока с тобой толковать не хочу. Так, мне надо вообще узнать, где Разгер Карл Левингаупт. Левенгаупт. Да уж, вот это имя. Левенгаупт. Левенгаупт. Ну вот он, в самом низу. Он сейчас в выбраге. Ну отлично, я выбраг, наверное, думаю, недалеко тут. Ну, как сказать, недалеко. Я даже не вижу, где он. <смех> недалеко. Выборг. Ага, Выборг, короче, это вообще за Северным морем. Так это назовем, Ну, вообще, это Балтийское море, да, по-моему? За Балтийским морем. Вообще, это даже не Балтийское море, а это Забук как называется, залив. Ну, короче, тут в будущем Санкт-Петербург появится. Наверное, да, если смотреть по карте. Ну да, здесь Санкт-Петербург в будущем появится, но пока его здесь нету. Пока что у нас там только Выборг и Новгород рядом. Так, ну мы доезжаем до Риги. Я наконец-то продам то, что я сюда вез очень долго. Я надеюсь, цены не сильно изменились. Да, цены не сильно изменились. Можно продать вполне по очень даже приемлемой цене. Правда, сильно много, конечно, шкур везти сюда было не совсем верно. Потому что видим, что цена сразу же резко падает и практически совпадает с той по которой я покупал так что я все здесь продавать конечно не стану Но, кстати водочка здесь неплохо пойдет горелка может быть вам еще привезти а ребята горелочку налить вам ну, ладно я продал основные свои товары давайте-ка куплю что-нибудь взамен ну, купить можно копченую рыбу она очень дешевая причем купим побольше потому что еще у меня же люди будут есть так на есть дешевый Шерстяная одежда, я вот не помню, то ли это дешево, то ли нет, но давайте я куплю. Ну, если что, я узнаю это в пути, как оно. Дешево или нет. Растительное масло довольно дешево. Ну и в общем-то все. Идем еще в кабак, может быть. Кто тут у нас? Так, у нас здесь есть пкинеры. Это хорошо. Ну и поедем сейчас в выборг тогда, потому что мне все равно требуется туда попасть. А выборг у нас получается через вот это вот как раз таки Балтийское море. Едем, едем, едем. Проплываем здесь. все-таки Проплываем, проезжаем. Кстати, жаль, что нельзя здесь плавать. Это было, бы... ну, это было бы, на самом деле, не такой большой плюс. Но мне было бы интересно, как минимум, это сделать. Так, тратится у нас там на содержание деньги города. Ну ничего, я готов эти деньги вам заплатить, ребята. Главное, чтобы вы там не халявничали. Так, изделия из кожи также здесь можно продать вполне. По хорошей цене. И соль тоже по хорошей цене. Так что продаем частично. О, еще и растительное масло, кстати, тоже нормальная такая цена. Давайте продаем. Так, шерстяная одежда не очень, тюкальна тоже не очень. Но можно что-нибудь купить, например, меха. Можно купить также у вас. Вот можно сюда приехать, кстати, привезти масло. Потому что видим, что масло стоит каких-то просто баснословных денег. Ну, такие прям хорошие цены для меня они пойдут. Ну, а мы тем временем уже около выборга. Подъезжаем. Карл Левенгаупт, здоровенький булы. Рад тебя снова видеть. Мы с тобой виделись? Серьезно? Дай-ка посмотреть. Спасибо. Отлично. Пожалуйста. А что у вас по ценам в городе? Не расскажете? А цены у них тут добротные, я смотрю. Рыбку я зря отдал. Да, рыбку я заберу, пожалуй. Шерстяная одежда, кстати, очень дешевая. Полотно, на вообще дешевле некуда. Мясо, кстати, здесь очень дорогое почему-то. Не знаю, с чего такая цена здесь появилась. Так, еще можно соль сюда взбыть. Ну вот масло уже как-то не очень растительное, люди полюбили. Так, а что в размен можно взять у вас? Ну, особо ничего, у вас все тут почему-то дорогое какое-то. Как будто на краю света живете, ребята. Ладно, возьму немножко в размен еще кувшины, может быть, потом куда-то их сбуду. А пока мы давайте возьмем несколько еще, наверное, мушкетеров, негров, похоже. Да, какие-то реально негры. Просто откуда ты за лжи разбежал, чувак взял, надел на себя мушкетерскую одежду и сказал, я типа мушкетер, я хочу кого-нибудь убить, я мушкетер. Ладно, что ж, будем на этом заканчивать, наверное, серию. Друзья, мы и так много чего добились. Я, наконец-таки, избавился от речи Посполитой на некоторое время. Конечно же, я думаю, не навсегда мы с ними перестали воевать, потому что, так или иначе, война когда-нибудь вновь разгорится, а пока... Пока у нас мир, и слава богу, моя крепость Килибрун остается все так же под моим контролем. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, всем пока, удачи!